Привет. Сегодня мы закончим тему а, организации тендеров и формирования сотрудничества с подрядчиками. <coughs> и у меня сегодня будет такой формат слайдов, который я сам очень не люблю. Там очень много текста, и мы не успеем а, пробежаться за 10-15 минут прям по, по всем этим пунктам. Поэтому тебе будет полезно поостанавливаться, поразбираться в них. И я постараюсь... А, сделать так, чтобы дополнительные материалы были достаточно информативными, потому что сама тема, она очень-очень широкая. Я хочу остановиться на некоторых основных пунктах, как не ложать в тендере. Это часто делают заказчики. Во-первых, возникает вопрос, где искать подрядчиков потенциальных. Вариантов очень много, и рекомендации это, ну, там, других бизнесменов — это отличный вариант, и он действительно работающие им не нужно пренебрегать. Но в целом еще один из таких очень полезных, это если мы ищем подрядчика по сайтам, то смотреть на сайты или на рекламные кампании конкурентов, кто, кто им делал, с кем они работали. Возможно, уже где-то на конференциях были кейсы про вашего конкурента, и там выступал представитель агентства, которые с ним работают. Вполне можно попытаться поработать с ним или с компаниями, похожими на них. Рейтинги — это один из инструментов, важный, полезный, но не исчерпывающий. То есть то, что компания находится в рейтинге на каком-либо месте, не говорит почти ни о чем, кроме того, что она способна находиться а, в этом рейтинге, на этом месте. Она достаточно большая и устойчивая для этого. Есть очень много компаний, которые в рейтингах вообще не участвуют. Мы говорили о том, что рынок представляет из себя порядка 10 тысяч компаний. Далеко не все из них что-то о себе говорят. А, я дальше, в общем, приведу ссылку в описании на отдельную статью на эту тему. В общем, рейтинги, как минимум, это мо может быть отправная точка для того, чтобы искать а, потенциальных подрядчиков. Это совершенно однозначно разнообразные фестивали. Я говорю об инфраструктуре рынка, да? Конкурсы, сайтов, мобильных приложений, а, креатива. Это какие-то опубликованные кейсы на а, инфраструктурных площадках. Ну и, наконец, это так называемые гейты и партнерские программы агентств, которые собирают в себя, аккумулируют заявки, то есть где мы можем разместить свою заявку на реализацию той или иной задачи, и на эту заявку сбегается какое-то количество агентств, которые в этой задаче заинтересованы, и они делают свои предложения. Когда мы из всего вот этого огромного списка выбираем себе компанию, нам всегда сначала надо помнить, собственно, зачем мы это делаем, да? то есть в чем задача, почему мы ее именно аутсорсим, а не делаем in хаус какие, то есть нужна нам компания с фокусом или без фокуса на нашем сегменте, которая специализируется по услуге или полносервисная, продакшн или агентство, там еще какие-то моменты. И вот когда мы, например, анализируем рейтинги, Здесь приведен список самых популярных основных рейтингов. Они еще бывают там, разделены по разным направлениям. Это рейтинговые агентства, скорее, или рейтинговые структуры, которые их делают. Мы уже сами эти рейтинги начинаем изучать не просто, что ага, на первом месте вот такая-то компания, значит, она, наверное, самая классная, пошлю-ка я туда свой тендерный запрос. А мы используем рейтинг как отправную точку, откуда мы начинаем исследовать потенциальных подрядчиков. Мы смотрим, подходят ли они нам по профилю, есть ли у них кейсы, которые релевантны моей задаче, фокусируются ли они на моем сегменте и так далее. То есть мы начинаем отсюда или из других пунктов по списку. Перечень конкурсов и фестов, я тоже приведу его отдельно. Перед тем, как выбрать, мы понимаем, да, какие задачи, зачем их решать, нам агентство или продакшен, какой должен быть опыт в сегменте, стоимость часа. Стоимость часа, она иногда в некоторых рейтингах отражена, иногда она коррелирует с позициями. То есть в среднем, чем выше компания находится в каком-либо рейтинге, тем обычно у нее выше стоимость часа. Она ближе либо к высокому сегменту, либо к среднему, либо если компании нет в рейтинге, то то это вообще ни о чем не говорит. Компания может вообще отсутствовать в рейтинге, но при этом иметь высокую стоимость часа из-за того, что там дорогие специалисты работают. А, вот список того, что мы должны посмотреть по каждому из клиентов до того, как приним... по каждому из подрядчиков до того, как принимать решение, будем ли мы вообще эту компанию приглашать в тендер. Мы отслеживаем ее формальные показатели, не первый ли она день на рынке, есть ли у нее позиционирование, там, сильные слабые кейсы, говорит ли она на том языке, который нам полезен. То есть, может быть, мы все такие в пиджаках и в галстуках, в дорогих, а там они э, такие взъерошенные в растянутых э, свитерах. А может быть, наоборот, мы такие все стильные, креативные, а диджитал-агентство как раз наоборот, оно работает с финансовой индустрией, оно все на пиджаках и на галстуках. Э, в общем, исследуем вот это все, включая кейсы, отзывы, достижения, победы что они про себя рассказывают, какой они контент генерят, выступают ли они сами на конференциях, смотрим видеозаписи выступлений, соответствует ли то, чем мы хотим и так далее. И потом мы организуем тендер. Мы для этого тендера вначале вот мы определились с тем, что нам надо, описали это, там, мы свою систему прекрасно понимаем, и мы выбираем 6-7 подрядчиков, не больше. То есть мы вот целенаправленно выбираем, которым мы засылаем свое первый, свой первый запрос. И мы смотрим, что нам эти люди в первом общении говорят, ответили ли нам вообще. Иногда бывает, что если ты или твой маркетолог про плохо провели подготовительную работу, с той стороны агентство может не ответить просто потому, что оно понимает, что ты не их клиент. И некоторые агентства просто не тратят на это время. Ты не проходишь по как бы, фильтру взаимодействия обратной связи. Многие из них пишут, что sorry, мы не можем взять сейчас новые, там, новые проекты. Но некоторые могут даже не ответить. То есть это далеко не всегда означает, что агентство плохо работает. Но так или иначе, в общем, там из 6-7 подрядчиков, 5-6, скажем, дойдут до первого общения. Там вы уже начинаете взаимодействовать, общаться. Вопрос, надо ли заполнять бриф, он здесь двоякий. Я не рекомендую заполнять просто брифы, скачанные из интернетов. Но четкое описание задачи в целеполагании у тебя должно быть. И после первого общения обычно остается 3-4 подрядчика, там 1-2 отваливаются, потому что или мы не совсем такое делаем, или у нас сейчас нет ресурсов, или, ой, а вы знаете, там, вы уточняйте на первом общении, а сколько у вас стоит час, а у нас вот там 3,5 тысячи, вы такие, блин, что-то, наверное, не потяну. Остается 3-4 подрядчика. После этого обязательно с ними нужно провести очный или по скайпу брифинг, чтобы они задали свои вопросы дополнительные, и для тебя это тоже должно быть важной информацией. Если подрядчик не интересуется задачей, он такой, а, ну пф, ладно, погнали, все, завтра стартуем, то не факт, что люди погрузились в задачу и действительно поняли, что конкретно от них требуется. А вот это понимание и Понимание друг друга того насколько вы вообще друг другу ценностно соответствуете на уровне языка тонов войс на самом деле насколько они экспертные, это все делается научном брифинге потом мы получаем кп оценим участников выбираем и вот очень важный следующий пункт мы начинаем устанавливать взаимоотношения на тендере бывают очень плохие клиентские уловки особенно для тех клиентов у которых эм, Принципы формирования договоров остались где-то на там, середине 90-х годов. Это продавливание по цене. Дайте скидку просто так. Да вы же там перезаложились наверняка, в, вы там все там в два конца накручиваете деньги. А мы видели в структуре расходов агентства, что рентабельность у агентства… Там, нет, там на этом графике мы не видели, это структура расходов была. Так скажу, что рентабельность у агентств у более-менее устойчивых от 10 максимум до 30%. У некоторых мобильных разработчиков доходит до 40, но очень редко. То есть это не супер какие-то мега деньги. Если ты требуешь 10% скидку у агентства, то оно либо будет работать э, в себестоимость, непонятно зачем, они не будут мотивированы, либо они перезаложат эту скидку и раздуют э, смету по часам, и вопрос, зачем ты это делал тогда. Либо, в общем, еще каким-то образом будут выходить из этой ситуации. Это никому не нужно. Любая скидка, если ты ее требуешь, она должна быть обоснована. Например, что я сделаю стопроцентную предоплату. Или там еще что-нибудь. И вот вариант, давайте сделаем первый проект подешевле, а потом, когда полетит, я начну все вам отдавать, это типичная плохая уловка начинающего клиента, которую выкупает на раз любое более-менее адекватное агентство. И после этого с тобой просто не будут работать. То есть не подпишут договор. И тогда ты проиграешь, потому что ты будешь работать с тем подрядчиком, который недостаточно опытен, на который на эту уловку попадется. То есть ты сам себя вот этой уловкой загоняешь в риск. Ее можно использовать только как удочку для того, чтобы понять, насколько адекватно агентство, с которым ты разговариваешь. Очень жесткое давление по срокам, хотя их на самом деле нет, это довольно плохо. Это просто говорит о том, что ты не умеешь планировать свою работу. И для адекватного агентства или продакшн это снова фиговый звоночек. Если маркетолог прибегает и говорит, нам надо вчера, это говорит о том, что клиент в планировании не очень хорош, а тогда с ним опасно работать. Очень плохая уловка в долгосрочной перспективе так называемый донор мозга. Это когда ты организуешь тендер, чтобы получить какие-то креативные идеи, и ни с кем не подписываешь контракт, а идеи потом реализуешь сам. Это довольно быстро становится известно на рынке, и есть шанс получить такую черную метку и не получить возможности работать с другими адекватными компаниями. И ты, может быть, в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной — это вредно для клиента просто. И проведение тендера для галочки тратит кучу бюджетов с твоей стороны, со стороны агентства и не приносит выгоды. То есть если у тебя уже есть конкретная компания, лучше с ней сразу работать без тендера. То есть непонятно Зачем это делать, особенно если компании об этом не знают и вкладываются. Самая печальная история рынка, над которой все бьются головой, это бесплатная работа на тендер и требования выполнять, например, ну, нарисуйте нам креативную концепцию сайта бесплатно, а мы потом будем из них выбирать. А проблема в том, что требования бесплатной работы на тендер задирает цены для всех остальных участников рынка. То есть если тебе бесплатно рисуют работу на тендер, то эта работа оплачивается из тех денег, которые приносит какой-то другой клиент если ты потом начинаешь работать с агентством, которое тебе рисовало бесплатно на тендер, то в этом случае ты оплачиваешь работы для клиентов в следующих тендерах для этого агентства. Надо ли тебе это? Большой вопрос. Стоит ли работать с агентством, которое делает бесплатные работы на тендер? А очень многие крупные агентства работают таким образом. Тоже большой вопрос, на который у меня нет правильного ответа. Я могу только сказать, что в целом в рынке, для агентств делать бесплатные работы на тендер считается не комильфо, хотя очень многие все равно продолжают это делать. Допустим, вот ты выбрал компанию. Да, собственно, к вопросу о бесплатных работах. Ну, можно просто, если у тебя 3-4 компании остаются в тендере, то ты можешь оплачивать им этот тендер. Ну, хотя бы для на уровне себестоимости. То есть, ребята, я оплачу вам работы, которые вы делаете для тендера, в рамках вашей себестоимости. там Не больше стальки-то часов, допустим. Почему бы нет? Ты выбрал компанию. Дальше есть целый ряд тонких мест в договорах. Я думаю, что мы рано или поздно сделаем отдельный юридический курс по этой теме, поэтому я не успею остановиться подробно. Но там… Очень важные моменты, которые вот, которые прям очень важно проговорить. Это вопрос доступа ко всем рекламным кабинетам и к кабинету вебмастера, к этим самым регистрации доменов, к хостингам, к админкам. Вот очень многие напарываются на этот пункт по незнанию и по неуспешности. В смысле по не по недостатку компетенции опыта взаимодействия с подрядчиками. Обязательно это в твоих интересах в договоре нужно закладывать дополнительное время на согласование обмен документами, потому что если тебе говорят срок, что у нас это займет два месяца, то с учетом работы Почты России или сроков на внутреннее согласование, в том числе потому что ты будешь день в командировке или решать какие-нибудь бизнес-задачи и без тебя работа будет стоять, это может потребовать большого количества лишнего времени. Это лучше закладывать в план. Пункт с претензиями третьих лиц хорошо бы очень адекватно прописывать в договоре. Что будет, если Digital агентство сдало тебе сайт, в котором использована иллюстрация, у которой копирайт предполагает, что она должна быть выкуплена. Она была просто скопирована откуда-то. И что, если к тебе придет правообладатель и скажет, позвольте, у вас тут нарушение авторских прав. Или там использован где-то на картинке шрифт, на который не был куплен агентством. Вот эти пункты тоже должны быть э, в договоре проработаны. А что будет, если э, твое агентство контекстной рекламы размещает контекстную рекламу по брендированному запросу по названию конкурента, а ты не давал на это разрешение, а это произошло, а конкурент, допустим, подал на тебя в суд. Скажу сразу, что такие суды не проходят. Пока что правоприменительная практика такова, что добиться наказания за такую рекламу невозможно, но это тоже должно быть описано в договоре, кто будет тратиться на судебные издержки. В ходе работ очень важно не ставить себя на такое высокое место, что... Мы здесь типа главные, вот мы тратим деньги, а вы здесь крестьяне, поэтому давайте делайте мне красиво. Так в долгосрочной перспективе работает очень неэффективно. Для тебя, как для организатора, следующий важный момент. Нужно закладывать риски при очень жестком дедлайне на те сроки, которые тебе говорит агентство. Каким бы хорошим ни было агентство или продакшн, оно может сфейлить по срокам. В связи с этим, если у тебя есть жесткий дедлайн, например, старт продаж, и тебе нужно, чтобы рекламная кампания состоялась с агентством, нужно договариваться о дедлайне значительно раньше, закладывать эти риски самостоятельно, в сроки и в бюджет. Не думать о том, что, можно, что хватит тех, того, что закладывает агентство. Очень… Большой проблемой может быть непонимание цикла работ. Например, если ты пытаешься вносить изменения в сайт, в дизайн сайта, когда там уже идет наполнение контентом. Или когда ты пытаешься вносить какие-то изменения в работу поисковых оптимизаторов эм, на той стадии, когда это опять же, ну, там, не знаю, там, вечная ссылка какая-нибудь куплена, а там, оказывается, что что-то другое должно было быть сделано. Точно так же это не очень хорошо, как и непонимание ограничений инструмента или канала. Что они могут сделать? Что если ты просто запускаешь сайт, то это не принесет тебе завтра 100 продаж без закупки платной рекламы. А если ты закупаешь таргетированную рекламу, то ты не можешь ее очень круто использовать для использования спроса. Ну и так далее. Для, для нас, как для заказчика, всегда должен быть какой-то план Б, особенно если есть жесткий дедлайн. Что будет, если дела пойдут не так? Есть ли у меня возможность потом передать этот сайт в доработку кому-то еще? Как я смогу передать рекламную кампанию на развитие моему специалисту обратно внутрь, забрав его от агентства? И есть ли у меня все доступы, ведется ли это на моей площадке и так далее? И очень большая проблема которая именно на стороне владельца бизнеса кроется. Это не информативность с точки зрения той информации, которую ты даешь подрядчикам. Допустим, подрядчикам размещена какая-то задача, а ты съездил на конференцию, нашел нового партнера и собираешься вообще запускать новый продукт. А там ни сном, ни духом люди. Ты должен помнить о том, что маркетинг очень тесно связан с огромным количеством других подразделений. Об этом мы поговорим в последнем, в следующем уроке. И если ты это не проговариваешь, если ты не говоришь о том, что происходит у тебя внутри компании, если твой маркетолог не информативен, то есть если твой бизнес для подрядчика черный ящик, то это очень вредно для тебя. Тебе могут долго разрабатывать сайт, который к моменту разработки уже будет неактуальным, потому что у тебя бизнес поменялся. Вот именно твоя ответственность заключается в том, чтобы э, информировать об этом твоих подрядчиков. А, в общем, галопом по Европам, но я хотел пробежаться по ключевым таким а, точкам, Тебе рекомендую насчет этих а, пунктов отдельных поразмышлять более подробно на досуге, а, поэтому вот для сегодняшнего урока, я думаю, что достаточно.